Привет всем! В моем телеграм-канале был опрос по поводу идей для нового ролика и вы выбрали именно тему, связанную с Ибисом. Вероятно, потому что много кто рисует в Ибисе, ведь эта прога абсолютно бесплатна и есть на системе iOS и Android. Насчет Windows, кстати, не уверена. Есть непопулярное мнение, что рисунки, нарисованные на графическом планшете, в моем случае iPad, автоматически становятся лучше, чем те, что сделаны на телефоне. Поэтому сегодня мы проведем небольшое сравнение. Сначала нарисую арт стилусом, выбиси на iPad, а потом уже пальцем на моем телефоне. В конце ролика я покажу результаты этого сравнения и подведу итоги сего действия. Итак, усаживайтесь поудобнее, наливайте себе напитки, а я начинаю. Рисуем скетч. Я решила схитрить и сделать скетч про креатив для удобства. Беру формат 2322 на 2900 пикселей. Рисую, кстати, своего персонажа Яки. Мне очень нравится образ ее падшего божества. Надеюсь, вам тоже. Скетч сделан, сохраняю его и теперь захожу в App Store и качаю Ibis. А спонсором сегодняшнего ролика является мой инстаграм. Там я провожу всякие конкурсы, посты там еженедельно, а иногда и два раза в неделю. Рисую как в Традишке, так и в Дидже. Приблизительно каждые две недели провожу опросы, где вы можете позадавать мне всякие волнующие вас вопросики. и Я по возможности постараюсь на них ответить. Ссылочка будет в описании. Итак, ибис скачался, теперь можно приступать к работе. Сразу же при входе в приложение появляется галерея чужих работ, но только при наличии доступа к сети. Попытки настроить нажим не особо увенчались успехом. Ну, да ладно, хотя может это я немного не разобралась. Вставляю свой скетч в ибис. Как видите, его можно двигать по осям, вдруг вам это пригодится. Ну, и начинаю лайнить. Кстати, мне было крайне непросто выбрать подходящую кисть. Их тут аж 385 штук. Ибис я выбрала не случайно, ведь это одно из самых популярных бесплатных приложений для рисования на телефоне, и многие мои подписчики им пользуются. А теперь можно приступать к покрасу. К сожалению, у меня произошли технические неполадки, и я не смогла сделать запись экрана во время спидпейнта с покрасом. Поэтому есть запись только внутри ибиса. Но ничего страшного, наслаждайтесь приятной музыкой. По паузам в спидпейнте видно, как мне поначалу было некомфортно, но со временем я свыклась. Арт с стилусом на iPad готов, результаты вы можете видеть на экране. Теперь импортируем скейс на телефон, нам сразу предлагают извлечение штрихового рисунка. Мне это не особо нужно, но я все равно это вам покажу на всякий случай, вдруг кому-то пригодится. Еще вот небольшой тутор как добавлять второе окошко, а также из галереи можно вставлять фото как референс. Приступаем к лайну, а вы пока можете сбегать на кухню и заварить себе еще горячего чая. готов, а теперь покрас. Кстати, да, очень непривычно рисовать без нажима. на экране каждый арт я рисовала где-то 2 часа реального времени. Небольшой бонус. Тот же скетч, но нарисовала его в привычной проге Procreate, заметно усложнив и использовав максимум знания программы. Подведу небольшие итоги. Все зависит от скилла. Рисуя пальцы на телефоне, вы не станете резко рисовать лучше на графическом планшете или что-то в таком роде. Да, на планшете будет удобнее и быстрее, но ваши навыки абсолютно не изменятся. Мой рисунок на телефоне выглядит немного хуже просто из-за размера экрана и моей небольшой лени. При желании любой рисунок пальца на телефоне может стать конфеткой, просто на это нужно чуть больше времени и усилий. Ну а насчет Ибиса, то это очень даже хорошее бесплатное приложение для рисования. Здесь очень и очень много кистей, но многие из них платные либо за рекламу. Мне было крайне непривычно рисовать там, но в целом мне понравилось. Так что такие дела, в общем, рекомендую. Можете продолжить дискуссию в комментариях, написать какой рисунок вам понравился и просто ваше мнение по поводу ролика. Всем спасибо за просмотр, еще увидимся!